Представители китайских университетов приехали из Москвы в Казань после форума российских и китайских университетов. Здесь в КФУ гостям представили лаборатории вуза, деревни Универсиады и IT-лицей КФУ. Делегация Пекинского педагогического университета прибыла с визитом, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в области китаеведения, педагогики и психологии.